Хиллоу, Майкити, ну как ваши тити? Сегодня я вам расскажу максимально быстро, как разогнать свой древний ПК поэтапно. Включим режим разгона в биосе. Начнем с видихи. Чтобы выпустить всю мощь, нужно всего лишь сделать пару действий. Надрезать кристалл, чтобы высвободить мощность. Разогнать на машинке, для этого нам понадобится водитель, позвоним ему. Али, ну это ты хуй ебаный, где? Да, я тут бля. Выезжай. Окей, хули, еду. Вот ее нужно разогнать. Забись. Пристегните ремни. Ну ще, народ, погнали на Пацаны, да все заебись, погнали дальше нахуй. Теперь на очереди цып в С. у меня есть два цепэ, давайте скальпируем их. Теперь нужно придать им морозную свежесть, чтобы не перегревались. Так, погодите-ка, а второго сокета же у меня нет, но это не беда. Готовы нахуй. Идем дальше. Ипта. Дальше на очереди оперативка. Чтобы охуйно разогнулась, нужно придать ей легкость пеной. И пена будет монтажная. Иди, разгоняй. Хуль, сидишь. Поебаши ли? Друзья, я закончу свое дело до конца. Увеличим скорость дисков, я подключу их в рейд массив, для этого давайте их объединим. Дальше у нас блок питания. Ну тут все нахуй просто. Все наши комплектующие готовы. Давайте все соберем и включим. Но я пойду на небольшую хитрость. Я прихуярю в рейд массив еще один системник. Вместо монитора будем использовать планшет. Также наши подписчики просили нас разогнать качество динамиков. Если наберется 150 Люксембургов, то я сделаю это. Итак, мы на полигоне. Все готовы для охуевшего разгона. Запускай хуй, ебаный. У -у -у. Вот мы и разогнали системник, а это скрин из бенчмаркетов подтверждения подтверждение. Если тебе понравилось, ставь лилипута, подписывайся на канал, а также посмотри другие видео на канале. Пока, братишки, маленькие штанишки. Подпишись. Подпишись. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Котиком. Оставь коммент. Поставь палец вверх.